Здравствуйте, участники Ван Life. Очень рад видеть вас здесь. Я не один из братьев, я дедушка. Очень приятно быть здесь, меня зовут Фрэнк Рикетс. У меня есть отличная новость для всех вас. Вместе со своим деловым партнером Кенни и, конечно, прелестный доктором Ружей, мы пришли к соглашению о создании первой социальной платформы под управлением сетевой компании. Сайт с его девятью миллионами участников присоединяется к сети OneLife. В ближайшем будущем, в течение следующих недель, вы будете получать информацию о социальной платформе под названием OneSiteTalk.com это будет вашей социальной платформой для сообщества one Life на 23 языках также в самом ближайшем будущем вы сможете делать покупки онлайн в более чем семи тысячах магазинов по всему миру переведено и озвучено Angel Steam Кроме того, есть программа ⁇ Кэшбэк ⁇ которая позволит вам во время обычных покупок онлайн в eBay, AliExpress, Alibaba, где угодно оформлять возврат наличных с помощью программы ⁇ Ван сайт ток ⁇ Кэшбэк ⁇ В начале следующего года вы сможете делать покупки в местных магазинах, ресторанах, кофейнях, получая скидки, купоны с помощью приложений One Side Talk. При этом вы будете ежедневно экономить деньги там, где вы проживаете, Так вы сможете начать использовать свои монеты онлайн в рамках сообщества One Side Talk. Кроме того, вы услышите прекрасные новости от этих симпатичных молодых людей, которые стоят позади меня. Для меня честь быть членом этой команды. У нас есть OneCoin, у нас есть OneLife, и у нас есть один шанс. Используйте его. Спасибо.